Всем привет ребят, микрофона снова Максим и я прекрасно понимаю, что вы сыты по горло новостями о переходе ксго на Source 2, но не рассказать о том, что случилось позавчера я просто не могу. Не забывайте поставить всего один лайк, написать несколько осмысленных комментариев и подписаться на канал, это сильно помогает продвижению ролика, поехали! Вечером 28 февраля по американскому времени обновляется скрытое приложение, которое появилось еще в начале января и которое предположительно связано с CSGO. Параллельно с этим разработчики начинают баловаться с шапкой официального аккаунта игры в твиттере. Сначала там была просто надпись Counter-Strike, потом появился логотип якобы связанный с новой торговой маркой, которая была зарегистрирована в прошлом году, а потом надпись пропала и осталось только лого. После этого еще и обнаруживается, что они зарегистрировали официальный аккаунт в тикток, и после того как Аква запостил это в твиттере, разработчики отреагировали и на аккаунт подписалось более 10 тысяч человек. Зачем это было сделано и что они там будут постить, у меня нет ни малейшего предположения. В то же время Nvidia выпускает новую версию графических драйверов, и то что там оказалось может быть напрямую связано с началом закрытых плейтестов новой версии CSGO вне офиса компании Valve. Не зная что делать, чтобы чаще побеждать в КСГО? тогда бегом анализировать свои матчи из мм и Фейсета на scope.gg. Совсем недавно они добавили предматчевую аналитику, просто вставь ссылку на свое лобби фейсита и узнай всю необходимую инфу о своих противниках еще до начала игры, какие точки они будут пушить, какое оружие чаще всего используют и каких тактик придерживаются. А если у тебя проблемы с раскидками гранат, воспользуйся их уникальными гайдами, которые помогут тебе выучить даже one way smoke с подробным гайдом по позиции и наведению. Отслеживай свой прогресс, чтобы понять, начинаешь ли ты играть лучше и какие моменты можно исправить. Scope.gg, твой персональный CSGO ассистент по ссылке в описании. Короче, в панели управления Nvidia есть такая штука, как пользовательские профили для приложений. Грубо говоря, это когда вы можете поменять настройки какой-то игры или программы, даже не запуская никакие экзешники. Что интересно, отключив данную галочку, вы сможете настраивать не только те приложения, которые есть на вашем компьютере, но и вообще все игры и программы, которые зафиксированы в базе данных Nvidia. 28 февраля вышел новый драйвер под номером 531.18, и в обновленной базе данных всех существующих приложений внезапно появляются два новых экзешника, ks2.exe и ksgo s2.exe. Мы, мягко говоря, удивились и начали перепроверять все возможные теории, так как нужно было убедиться, что это не какой-то фейк и не очередной троллинг. Первые 5 часов мы переустанавливали драйвера и смотрели как, когда и по какому принципу эта информация вообще появляется. В итоге выяснили, что если поставить драйвер предыдущей версии через чистую установку с удалением всех существующих файлов, то упоминания CS2 и CSGO S2 полностью пропадают. Значит эта инфа совсем новая и появилась где-то в конце февраля. Однако есть один нюанс, мы с Аквой начали спрашивать у всех знакомых, чтобы они проверили это на своих компьютерах и почему-то у некоторых людей даже без установки нового драйвера отображаются профили для этих экзешников. Потратив еще какое-то время, мы выяснили, что оказывается, если ваш ПК подключен к интернету, то Nvidia без вашего ведома и разрешения может со своих серверов скачать и установить некоторые компоненты драйверов. Один из этих компонентов, это как раз база данных всех существующих приложений и их профилей. То есть это такой условный бэкдор, который позволяет Nvidia выпускать оперативные фиксы багов или эксплойтов на всех компьютерах, подключенных к интернету, независимо от версии драйвера. Про эту особенность стало известно совершенно случайно еще месяц назад, когда из-за какого-то бага в Discord производительность всего вашего ПК понижалась. Цитата одного из сотрудников NVIDIA на официальном форуме. Ваши драйвера автоматически скачают и применят обновленные профили приложений сразу после перезапуска Windows. Профили приложений GeForce — это набор программных настроек, которые используются вашим графическим драйвером для обеспечения наилучшей производительности выбранного приложения. Но самое интересное еще только начинается. Если открыть приложение NVIDIA Inspector, внезапно оказывается, что оба слитых экзешника относятся к одному и тому же проекту» проекту, под названием Counter-Strike 2. Простите, что спросите вы, сейчас объясню. Скорее всего, CS2.xz это что-то старое, оставшееся еще с утечки в 2014 году, когда спалились ранние названия проектов на новом движке, то есть это проект, который когда-то разрабатывался, но уже заморожен. А профиль CSGO S2 называется Counter-Strike 2, как мне кажется, из-за того, что название CSGO и просто Counter-Strike без двойки уже забиты другими играми. и решили не изобретать велосипед, просто добавив нумерацию. Однако, помимо панели управления, у Nvidia есть еще и отдельная программа под названием GeForce Experience, которая, как оказывается, тоже подсасывает из облака некоторые необходимые файлы. И один из этих файлов fingerprints.db, то есть, database или на русском база данных. В этом файле хранятся конфиги, необходимые для корректного отображения и запуска всех существующих игр и приложений напрямую из программы GeForce Experience. И существование CSGO на новом движке проверяется довольно простым экспериментом. Заходим в директорию с вашими играми Steam, рядом с оригинальной папкой CSGO создаем новую с любым названием, создаем в ней пустой экзешник с 2.кz и перекидываем в эту папку 64-битную DLL-библиотеку source 2 из другой игры на новый движке, к примеру из доты. Начинаем в GeForce Experience сканирование на наличие новых игр и внезапно отображается новая версия CSGO. Важно подметить, что если вы измените экзешник CSGO S2 на какое-то другое название или удалите 64 битную библиотеку нового движка, то при следующем сканировании игра снова пропадет. А теперь самое интересное, давайте разберемся почему так происходит. Зайдя в тот самый файл Fingerprints.db через любой текстовый редактор, внезапно что в базе данных NVIDIA у CSGO есть три допустимых версии, Chinese, версия для Китая, Generic, текущая общедоступная версия и, какая неожиданность, версия Source 2. Изучив эту версию поподробнее становится понятно, что во-первых, как раз тут и находится проверка на 64-битную библиотеку нового движка, так как CSGO на первом сорсе запускается на 32 битах. Во-вторых, S2 версия будет работать под тем же API 730, что и оригинальная игра. То есть в стиме не появится никакого нового пункта, и игра будет запускаться на ту же кнопку. Ну и в-третьих, в этой версии есть еще одна проверка. То есть, если существование CSGO s2.exe отрицательное, то запускать обычной csgo.exe. На основе всего этого можно сделать вывод, что разработчики выбрали тот же путь, что и во времена перехода доты на новый движок. Вместо отдельной игры у вас в библиотеке просто появится новая скачиваемая DLC с обновлением на Source 2. И после скачивания вы сможете выбирать, какую версию игры хотите запустить. Суммарно мы потратили на все около 8 часов. И после того, как окончательно убедились в достоверности информации, естественно, запостили всю найденную инфу в Твиттере. И там начался просто сущий кошмар. Не буду пересказывать все события, но чтоб вы понимали масштабы, суммарно наши посты собрали около 5 миллионов просмотров. Продолжение а Counter-Strike 2 до сих пор висит в глобальных трендах твиттера. Буквально год назад, схожим образом, в библиотеке облачного гейминга GeForce науслилась слилась целая куча на тот момент еще не анонсированных игр от aaa студий, так что отрицать позавчерашнюю утечку будут только совсем оторваны от реальности. Тем не менее, возникает главный вопрос, почему профиль приложения Nvidia появился только сейчас, да еще и в публичных драйверах? Единственная теория, которая имеет смысл, это начало закрыт бета-теста вне офиса компании, то есть чисто теоретически какие-нибудь проигроки или QE специалисты могут подписать договор о неразглашении с Valve, начать тестировать и давать фидбэк с разных конфигураций личных ПК, сидя прямо у себя дома. И что особенно интересно, незадолго до того, как мы запустили все свои находки, то есть до того, как это стало публично известно, некоторые киберспортсмены или другие важные чуваки из зарубежного комьюнити CSGO начали упоминать официальный профиль игры с намекающими глазками. Это, конечно, может быть безумное совпадение, но мне кажется, что это вполне может быть связано. Важно подметить, что на следующей неделе в Доте 2 выйдет большое обновление. Именно в Доте на новом движке появляются утечки, связанные с будущими проектами Valve. Так что скорее всего мы увидим много всего интересного и для новой версии CS GO. Оставьте в комментариях эмоджи двойки, если досмотрели до этого момента и обязательно гляньте предыдущее видео где я рассказываю как я самостоятельно портировал CS GO на Source 2, используя инструменты духовного наследника Гарри мод. Увидимся.